Привет! Меня зовут Татьяна, я программист, экономист, коуч, в общем, швец жнец, и на игрец. И сегодня, как мама троих детей, я хочу выразить огромную благодарность Марине Демидовой за создание такой замечательной и очень важной игры «Как воспитать успешного ребенка. Конечно, я в игру пришла уже со своим набором знаний, опыта, умений, я прекрасно понимала, что все зависит от меня, что счастливая мама ⁇ это счастливые дети и счастливая семья, и что над отношениями нужно работать. Но тем не менее в самой игре для меня было очень много полезной информации. Вся информация выдана дозирована, структурирована, все очень понятно и постепенно. Нет нагромождения информации. Конечно, на проработку мне лично двух дней не хватало, и поэтому я каждый новый день меня цеплял старые дни, то есть я продолжала работать над старыми и присоединяла новые знания. В результате игры мы проработали, мы, я, проработала обиды на своих родителей, мы же ведь для них тоже дети, и на своих детей кажется с одной стороны вроде да что там на детей обижаться но тем не менее если в этом покопаться то можно много чего найти самое ценное для меня было то подача ценностей как их доносить до детей через какие игры то есть вроде бы оно так-то все понятно но мы Часто забываем вообще это делать. Нам кажется, ну да, так оно и есть. Но вот задания именно в игре, они как-то а, дают вектор, дают направление, что вот надо вот так действовать. А, а, еще также хочу отметить чат поддержки, где Марина сама отвечает на все вопросы. Те, которые были широко озвучены на занятии, она более подробно рассказывает, но вот индивидуально. То есть у кого-то какой-то конкретный вопрос по конкретной ситуации, и Марина дает конкретную рекомендацию: что и как, где и что можно почитать, попробовать, сделать и изменить. Я бы, конечно, рекомендовала эту игру вообще всем: и настоящим родителям, и будущим родителям, будущим, потому чтобы не совершать тех ошибок, которые они могли бы совершить, не пройдя данную программу. Потому что они как бы договорятся на берегу, что вот так вот мы делать не будем. А настоящим родителям потому что я думаю, идеальных среди нас нет, потому что мы все люди. И прохождение этой игры дает понимание, что в принципе любую ситуацию можно исправить. Есть определенный набор инструментов. Это, конечно, не волшебная палочка, но, соблюдая определенные действия, ты можешь добиться результата. Еще раз хочу выразить огромную благодарность Марине и также создателям этой замечательной компании и этого приложения, которое дает возможность людям меняться. Спасибо большое. Я желаю вам всем добра, удачи и счастья.